А можно я буду называть тебя Евой? Почему? Ты у меня первая. Ага. А можно я тогда буду тебя называть Боингом? Почему? Потому что ты у меня уже 747-й.